Как-то в шутку многие помнят, наверное, обращаясь к представителям российского бизнеса, я сказал, замучаетесь в пыль глотать, бегая по судам и кабинетам западных чиновников, спасая свои деньги. Ровно так все и вышло. Никто из простых граждан страны, поверьте, не пожалел тех, кто потерял свои капиталы в зарубежных банках. Но есть и другой выбор. Быть со своей родиной. Работать для соотечественников не только открывать новые предприятия, но и, и менять жизнь вокруг себя, в городах, поселках, в своей стране.